Дорогие друзья, сегодня я хочу поговорить с вами о ваших желаниях, заветных желаниях, ведь каждый из нас что-то желает, что-то хочет, что-то требует. Так вот, один мудрец сказал однажды, в свое время, я не могу с этим не согласиться, желай с полной осознанностью потому что каждое желание обязательно будет исполнено в то или иное время. Может потребоваться немного времени, потому что ты всегда стоишь в очереди. Многие другие пожелали этого раньше тебя. Поэтому может потребоваться некоторое время, иногда твое желание этой жизни может исполниться в другой, но желания всегда исполняются. Это один из самых опасных законов. Поэтому прежде чем желать, подумай, Прежде чем требовать, подумай. Хорошо помни, что однажды это желание исполнится. И тогда ты будешь страдать. А теперь я хочу прочитать одно из своих сочинений. Можно сказать, творение. На эту тему. Он называется «Наш дар». Итак. Наш дар. Мечты реальные, Ты поверь. Их порождает слово. Ветер в зерном в земную твердь они восходят, Хочешь верь или хочешь, но не верь. Есть информации, поток, он возрождает силу мысли. Эмоции, тайный уголок рождает всю картину в жизни. И приложив ее любя на знаки, взглядом окрыленным, И не задумавшись, творял быть настолько убежденным, что жизнь дает тебе расклад. И обретая силу мысли, ты отдаешь ей все подряд. Все обретенное тобой в мучительной и славной воле, готов пожертвовать собой. Да, да, собой, а так не более. Растишь частичку из любви и понимаешь это чудо. Роски возвышенной любви протянутся буквально к небу. А там ты вспомнишь, но, увы, не все подвластно человеку. Все тайны мира, дух создания, планет, галактик, мироздания, Судьбы своей печальный взор с Богом честным. Знали. Тогда поймешь, насколько слаб, В своем лишь только бредных детей. Душа уйдет на миг, а там вернется все. А ты понятнее в силах. Потоки света и тепла все то творилось прямо с Богом. А ты закуришь, погрустишь пока. Поплачешь над своим народом. Найдешь себе одну лишь цель, И будешь праведником вверх. Поберешь все, И даже и не вновь без. Уж поверь мне,